Всем здравствуйте! Идем на рыбалку, рыбу ловить бензопилой и топором, что будет, включусь, засниму, если батарейка не замерзнет. набрали до озера сейчас будем место выбирать свой набегано на хаку все бегает он на ту след огромный с ладошку. куда, в эту сторону мне надо дурить его. Нет. Погоди, лайк. Пока то Просверлился уже что ли. Что? Блин, я хотел не досверливать, что чтобы водой не залило. О, вода такая. А, запах, запах непередаваемый. Что? Пахнет здорово. Слушай, смотри, а рыбы так нет. Ах, пахнет прям так невкусно. Ты знаешь, как видел, делали... Я не посмотрел до конца. Они вот так вот куль долбили. Большой. Вот так вот это. А потом бувили все и типа выкинула что бы. Да, якобы она потом просто в этом кругу с очком черпа и все. Хорошо давнула. Ну. Но опять как давнула до уровня этого набрала, ну, да, изо льда не, не выбрал. Блин, печально. Ничего не выскочило. Слушай, а лед-то вообще тонкий, по сравнению с неровым. Ну, а Такой, озек, кто тут утонул у тебя тогда? Там маленько да? А? Чуть-чуть мы, даже воды не Ну, еще раза в три, наверное, и все. Ну, пахнет, ага, какой-то запах. на на камеру это под, под воду, воду. Ну, вот считай выше колена нет, бур нет запас запас хороший я так понимаю А? Можно А может. может, если лед такой же тогда, есть вода. Да. Надо длиннее было, наверное, тогда. Здесь рыбы нет. Как септика пахнет. Не, здесь можно потом там будет еще вторую тогда. Надо завтра потом сюда идти. Выкинула только одного жука-пловца. сейчас попробуем вот такой напор почти фонтаном, а рыбы нет. Говорю почти фонтаном, а рыбы нет. Рыбы здесь нет. Сырой, да, лед не не вода так только сыровато или это сам по себе еще это не лед это налить такая намерзшая вот, снеговая или лед непонятно новое место тут вся рыба рыба здесь сейчас сделаем потом включусь Пахнет здесь также. Ну трава вытягивается грязь. Груводы а? росли, здесь ну, трава. Вот так вот тут вот. будем пробовать. Сейчас будем трактор спасать, Ха -ха -ха. будем спасать трактор. Не, больше, больше дыма, больше дыма, где Юра вроде не хватает. Ты одну просверлил или две? Да фиг знает. Первая, первая рыбина. Вонючая, говорю, как септика пахнет. Да ладно, главное нам посмотреть. такой, наверное, не, не крупнее точно, даже поди... и меньше. <звук> ну, тестирую. Пузыри пошли, кстати, ага. I don't know if I could stand up here. I don't stand up here. Uh, you.